Что еще очень важно? Значит, если, например, вы позволяете себе такую роскошь, я что сидящий такого уже нет, например, в состоянии стресса, вы должны понять, что никаких сильных мышцах речи быть не может. Стресс, любой стресс, да, он запускает в организме процесс, который называется катабализм. Иначе по-русски это просто разрушение. То есть все ваши мышцы просто разрушаются, автоматически разрушаются. Если добавить какой-то стресс еще заедаете, да, простыми углеводами, которые, а еще особенно если эти простые углеводы, мы кушаем на ночь, то эти простые углеводы, сахарок, тортики, пирожные, печенюшечки, картошечка, да, хлебушек беленький, да, вот мы их вечерком поели, и вот эти все простые углеводы, они сразу напрямую переходят в жир. Поэтому при стрессах что у нас происходит? У нас нет мышц. И нету и много жира. В Хотим иметь сильные мышцы, мы должны первую до очередь научиться делать как? Жить без стресса. Знаете, как анекдот, да? Как вы не расслабляетесь? Никак. Я ведь не напрягаюсь. Поэтому хотите иметь хорошие, крепкие мышцы, первая рекомендация, да? Научитесь жить без стресса. И обратите внимание, вот именно. Самые накаченные, самые крепкие, самые все победители, там всех бодибилдеров, да, это обычно очень спокойные мужчины. Например, Шварценеггера. Очень такой молчаливый, спокойный дядька, да? Но мышцы накачаны вот так. А всякие, которые там выеживаются, что-то себе, да, такие маленькие, пюгавенькие, у них обычные мышцы, да, у них гонородин. Поэтому вот люди, которые умеют да, спокойно, миролюбиво к жизни относиться, да, то вот у них с мышцами все на порядка гораздо больше. Поэтому хотите иметь меньше жировых отложений, боль, да. и, а больше мышечных, welcome на энергоинформационную терапию. Welcome да, на чистку головы. Welcome научиться жить с правильным мышлением, с позитивным мировосприятием. Вот как бы вам это ни было удивительно, вот стресс это очень важно. Еще один архиважный фактор, о котором мы поговорили. Нельзя иметь крепкие и сильные мышцы, если вы имеете какие-то экологические нагрузки. Приведу самую простую, да? она называется геопатогенная. Открываете интернет и смотрите, да, что такое геопатогенная нагрузка. Там приводит, что вот есть всякие влияния Земли, допустим, дерево растет, а это дерево там искривленное, скрученное, скоряченное, вообще непонятно куда. Если уже с такими дубами да, вот эти геопатогенные нагрузки делают, то что же эти нагрузки делают с вашими мышцами? Масса людей живет с этим фактором, об этом ничего не знает. И вот эти эконагрузки, особенно не только геопатогены и электромагнитные, тоже сильно мешают нормальному метаболизму да, и росту мышечного вакна. Поэтому какие бы у вас эконагрузки, да, мы при мониторинге не находили. Чем быстрее вы эти эконагрузки уберете, а повторю, что такое эконагрузки. Это геопатогенная, радиоактивная, электромагнитная, токсическая, паразитарная, значит, хотите иметь крепкие мышцы, будьте добры. Стрессовые это нагрузки убрать в первую очередь. Но что у нас обычно народ делает? Если он понимает, что, допустим, раз в неделю ходить в баню – это полезно, то есть себя смывать физическую грязь – это хорошо, раз в день, а лучше два раза в день принимать душ это полезно, да? чтобы смывать себя физическую грязь – это хорошо, то вот очищать себя ежедневно или хотя бы раз в неделю от экологических стрессовых нагрузок – это не делает практически никто. А в нашей клинике доктора Сан мы постоянно об этом напоминаем, что нужно делать не только физическую баню, но образно себе и энергоинформационную. Что нужно стать специалистами не только по стрессу, а специалистами по релаксации. Будете хорошо уметь релаксироваться, ваши мышцы будут восстанавливаться быстрее. Будете там раз в неделю кто-то почаще да, убирать себе информационную баню делать, ваши мышцы тоже будут гораздо крепче. Но, я повторюсь самое главное в чем? Поговорка. Чисто не там, где убирают, смысл-то не то, что это не делать, а чисто там, где не мусор. Поэтому мы с тобой приводим вот такой простой пример, что если вы хотите какую-то задачу по решить, то нужно сделать такую простую вещь, чтобы ваша квартира, например, да, она имела все условия помогать этому. Если, допустим, в вашей квартире много всяких стрессовых нагрузок а вы там усиленно занимаетесь там, бодибилдингом, там еще чем-то, то ваши результаты будут гораздо ниже и хуже, если, допустим, вы свою квартиру превратите в санаторий. Когда у вас будет хорошая экология, не будет никаких стрессовых нагрузок, у вас она будет хорошо проветриваться, да? у вас сервисы приборов будут оснащены умными штучками. Поверьте, вот даже то же самое занятие с гантелькой, оно результативность для мышцы даст гораздо больше.